Всем привет. Специальная лосина от целлюлита способна не только скрыть от посторонних взглядов бугристый кожный покров, но и разгладить его за короткое время. Действие антицеллюлитных легенцев Flex проявляется сразу с момента одевания. Благодаря высококачественному износу устойчивому, приятному для тела материалу, изделия влияют на кожный эпидермис, борясь с дряблостью и улучшая фигуру. Универсальные размеры моделей смогут использовать обладательницы различных комплекций. Целлюлитом страдает более половины женщин. Усугубляет положение не внешняя непривлекательность заболевания, а постепенное образование апельсиновой корки, часто заканчивающейся хроническими отеками, варикозным расширением вен, болями конечностей и другими серьезными проблемами. Чтобы этого избежать, необходимо вовремя начинать бороться с проявлениями болезни и не запускать все на самотек. Наиболее удобно в этих случаях использовать корректирующее белье. Применение компрессионных антицеллюлитных леггинсов Flex станет действенным толчком к быстрому восстановлению проблемных зон. Они улучшат циркуляцию крови, ускорят обмен веществ, затрагивая зоны живота, бедер, ягодиц и боковых участков коленей, придадут утраченную форму обвисшим мышцам. В первые же дни их использования визуально исправится фигура, а дальнейшее ношение постепенно оздоровит организм, скорректирует вес. Со временем специфика крови и материала, текстурированной ткани, нормализуют структуру жировой прослойки. В антицеллюлитных легенсах FLEX удачно сочетаются передовые анатомические, биотехнические и дизайнерские достижения. В них не жарко ходить на йогу и фитнес. Для изделий характерно следующее отличие: Гладкую ткань, имитирующую кожу. Завышенную талию. Наличие эластичных вставок на поясе. Использование облегающего кроя и посадки. Применение специального материала, спандекса и полиэстера. А поносив такое белье, любая женщина быстро вернет свою молодость и сексуальность. Заказывайте товар сейчас. Ссылку на товар вы найдете в описании к видео. Перепробовала миллион антицеллюлитных кремов ничего не помогало подруга посоветовала антицлюлитные лосины flex попробовала одела всего несколько раз и результат на лицо девчонки скорее заказывайте они очень удобные и приятные на ощупь